Привет, я Роман Стельмах, а это постоянная рубрика новостей. А что там в Португалии у меня на канале? На дворе 15 марта, и я предлагаю поговорить, а что же произошло в марте в Португалии. Новые правила карантинного режима. В Португалии опять был продлен режим чрезвычайного положения. Новый этап начнется 17 марта и продлится до 31 марта. Но наконец-то в нашем текущем положении произошли значимые изменения, о чем я очень рад поделиться с вами. Вот несколько отличий текущего режима от предыдущего. Возобновление с 15 марта работы детских садов и начальной школы с 1 по 4 класс. Более расширенный график работы магазинов и супермаркетов. Возможность непродовольственным магазинам или магазинам, которые не продают товары первой необходимости, вернуться к работе, но только при условии, если они будут продавать товары клиентам у двери или работать по доставке. Разрешается работать салоном красоты, парикмахерским и другим подобным заведением, но только по записи. Запрещается перемещаться между муниципалитетами 20 и 21 марта, а также на период Пасхи с 26 марта по 5 апреля. Разрешается проводить ярмарки, в том числе и непродовольственные, по согласованию президента муниципалитета, а также, и это самое важное, открываются парки и другие места отдыха. Наконец-то мы здесь в Португалии дождались хоть каких-то положительных изменений. Надеюсь, ситуация будет улучшаться и каждые две недели я буду сообщать вам эти радостные новости. Это видео мы записываем при поддержке магазинов наших продуктов здесь, в Португалии – Mixmart. Я на самом деле благодарен Mixmart за их поддержку. Без них не было бы этого выпуска. А вас хочу попросить поставить лайк под этим видео – это не только приятно мне, но и знак для YouTube – показать это видео новой аудитории. План выхода Португалии из карантина и режима чрезвычайного положения. Что ж, пока пандемия в Португалии идет на спад, вакцинация продолжается. На данный момент первую дозу вакцины получили уже 793 162 человека, а две дозы получили 320 723 человека. Всех интересует вопрос вакцины от AstraZeneca. Одна из партий, которая не была поставлена в Португалию, была отозвана в нескольких европейских странах в связи с тем, что были описаны несколько случаев тромбозов, в том числе один из них привел даже к смерти человека. После анализа всех этих случаев, описанных специальной комиссией Европейского агентства по лекарственным препаратам, комиссия заключила, что связи тромботических явлений с вакциной нет, и поэтому вакцинация вакцины компании AstraZeneca может быть продолжена, и никаких оснований о ее завершении нет. Тем временем правительство Португалии согласовало поэтапный план выхода страны из режима чрезвычайного положения. Подробнее о нем можно почитать на официальном сайте COVID-19 там уж он. Но вот основные изменения, которые ждут нас в ближайшее время. С 5 апреля. Возобновление занятий школьников с 5 по 9 классы. Открытие музеев, памятников и других достопримечательностей. Открытие магазинов площадью до 200 квадратных метров с выходом на улицу. Открытие террас-кафе и ресторанов. Открытие тренажерных залов без групповых занятий. С 19 апреля возобновление занятий для студентов и школьников с 10 по 12 классы. Открытие кинотеатров и театров. Открытие всех магазинов и торговых центров. Пространство ложат до Сидадао, ресторанов, кафе и кондитерских. С 3 мая разрешение на проведение любых крупных мероприятий на открытом воздухе. Разрешение на проведение свадеб и крещений с 50% вместимостью. При этом данный план будет подвергаться анализу каждых две недели. Поэтому я бы, наверное, его воспринимал как некий ориентир. Митинги и кризис ресторанного бизнеса. Пока мы все сидим дома, а правительство Португалии каждых две недели продлевает карантин, многие рестораны находятся на грани банкротства. 52% ресторанов закрыты и только 25% смогли перестроиться на работу на вынос и работают по takeaway. При этом Ассоциация рестораторов сообщает, что около 35% владельцев ресторанов серьезно задумываются о банкротстве. 5 марта в центре Порту прошел митинг, на который вышли владельцы ресторанов, сотрудники ресторанного бизнеса и индустрии красоты. Они требовали окончания карантина и жаловались на недостаточную поддержку правительства Португалии. «Хватит, хватит, дайте нам возможность работать», говорят они. На самом деле я их понимаю, но думаю, что это вряд ли повлияет на решение правительства. С другой стороны, поддержать свой любимый ресторан можем мы. По возможности заказывайте еду и поддерживайте ребят в это сложное время. Количество безработных на уровне 2017 года. Португальский институт занятости впервые за 2021 год опубликовал статистику о количестве безработных в стране. Пока что отчеты есть только за январь, но уже понятно, что э, число безработных в стране достигло максимальной отметки с начала пандемии в 2020 году. На бирже труда зарегистрировались около полумиллиона человек. Напомню, что в Португалии проживает примерно 10 миллионов. Так что вы можете представить, как много людей осталось без работы. В последний раз такие данные регистрировались в Португалии еще в 2017 году. Больше всего пострадал регион Алгарва и Лиссабона. Думаю, что это связано с большой долей туризма в их структуре экономики. И это только официальные данные. Как вы понимаете, многие иммигранты, да и сами португальцы работают неофициально. Поэтому реальная картина может быть даже еще хуже. Тем временем судебное дело по факту убийства Игоря Гуманюка в аэропорту Лиссабона, которое произошло в марте 2020 года, продолжается. Стало известно, что четыре инспектора миграционной службы, которые работали в аэропорту и выступают свидетелями по этому делу и были отстранены от работы в аэропорту, вернулись на свои рабочие места по решению суда Синтр. Вроде бы как эти четыре инспектора ничего не сделали, и выступали только свидетелями, но э, было принято решение отстранить их от работы в аэропорту, потому что э, по ним открыто было дисциплинарное э, дело. В момент, когда три инспектора избивали Игоря Гуминюка, они слышали крики Игоря и не вмешались в это дело. И, если честно, я думаю, не особо охотно свидетельствовали, э, потому что, например, когда эти трое вышли из комнаты, где они избивали Игоря, один сказал, мол, теперь он будет себя вести тихо, и вообще круто, мне не надо будет ходить сегодня в спортзал. Напомню, что это дело достаточно резонансное. С марта 2020 года произошло несколько значимых событий. Например, директорка иммиграционной службы подала в отставку. Трое инспекторов, которые избивали Игоря, задержаны, и им грозит до 25 лет тюрьмы. Больше 10 человек отстранены от работы и по ним заведены дисциплинарные дела. В том числе вот эти четыре инспектора, которые вернулись на работу в аэропорт. И в том числе, например, судмедэксперт, который проводил первую судмедэкспертизу и сказал, что Игорь умер просто от остановки сердца. В то время как вторая судмедэкспертиза показала, что смерть наступила вследствие травм, полученных от избиения вот этими тремя э, инспекторами. Семья Игоря Гуменюка получила больше 700 тысяч евро компенсации. Президент Португалии говорил Зеленским по этому поводу. В общем, я рад, что благодаря огласке такие события не проходят просто так и виновные несут ответственность. Мы решили завести новую рубрику и каждые две недели сообщать вам о самых важных датах в Португалии, как с точки зрения праздников, так и с точки зрения бухгалтерского учета. В марте в Португалии нет официальных праздников, то есть нерабочих дней, например. Но я хочу отметить две даты. Первая — это 20 марта, потому что именно с 20 на 21 в Португалии наступает весна. И это очень необычно, потому что в наших странах она наступает 1 марта, а здесь 21, также 28 марта а именно в ночь с 27 на 28 марта будут переводиться часы. Не забудьте перевести часы и отправляйтесь спать в субботу на час раньше, потому что воскресенье будет самым коротким днем 2021 года. Важные бухгалтерские даты. С 1 апреля уже можно будет подавать ежегодную налоговую декларацию, а с 16 по 31 марта можно зайти на сайт Finances и проверить все расходы, которые были проведены в 2020 году. Если найдете ошибку, вы можете подать жалобу и скорректировать ее. А уже с 1 апреля по 30 июня надо будет подать ежегодную декларацию ЕРС. В этом году в Португалии индивидуальные предприниматели, или как их еще называют здесь Receibus Verdes, смогут впервые подавать свои налоговые декларации автоматически. Раньше надо было все вручную вводить. Такой формат подачи декларации будет доступен только тем, кто находится на упрощенной системе налогообложения. Новости Виспорчигал. Как всегда, приглашаю вас на наш сайт visportugal.com. Там больше 120 полезных статей для тех, кто планирует переехать в Португалию или уже живет здесь. Например, на этой неделе мы выпустили статью о том, что такое Европейская карта медицинского страхования. Переходите, читайте, уверен, что многим она будет полезна. Спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за лайки, за комментарии, за поддержку, за то, что вы со мной. Особенно хочу поблагодарить тех, кто ежемесячно поддерживает меня на Патреоне. Если захотите присоединиться, ссылка будет в описании. До встречи через две недели в новом выпуске «А что там в Португалии?».